Всем добрый день, друзья! Добрый вечер! Всем здравствуйте! У нас с вами сегодня очень интересная тема на повестке дня. Поэтому мы ждем. Некоторое время, пока народ подсоединяется, и будем начинать. Тема сегодняшнего эфира – коррекция возрастных изменений. Мы с вами сегодня пробежимся тезисно по очень важным, интересным аспектам, которые включают разного рода изменения, связанные с кожей в частности, и с организмом в целом. Поэтому присоединяйтесь. Я думаю, что мы минут пять ждем, пока все подтянутся. Приветствую всех, кто присоединяется. Добрый вечер. Италия на связи чао италия всем добрый вечер здравствуйте у нас с вами эфир в прайм-тайм уведомления уходят медленно поэтому мы в ожидании пока присоединятся желающие Я пока поставлю так, чтобы ничего не падало у нас. Здравствуйте, друзья. Ну что, мы, может быть, начнем с вами? Все, кто хочет, тот присоединится. Как вы на это смотрите? Еще раз давайте обозначу тему сегодняшнего эфира. Мы сегодня с вами будем говорить про возрастные изменения, про их коррекцию точнее. И мне хочется задать, соответственно, логичный вопрос к тем, кто уже присоединился к нам в прямой эфир, и вопрос звучит следующим образом. На ваш взгляд, что же такое вообще возрастные изменения, друзья, о чем мы с вами сегодня будем говорить, чтобы я понимала, насколько мы с вами на одной волне вообще в целом. Что такое для вас возрастные изменения, что мы будем корректировать, о чем конкретно мы говорим? Про морщины, про какие-то другие, возможно, моменты, которые вы также для себя в голове ставите в параллель, когда... Слышите вот такое понятие коррекция возрастных изменений Я буду очень благодарна вам за обратную связь Потому что мне хочется понимать опять-таки про одно мы говорим с вами или нет Морщины, увядание кожи, так, отлично Межбровка, прекрасно Это уже такая более конкретная пошла история Межбровка, носогубка да, В общем, это все то, что возрастная пигментация, прекрасно Спасибо. Мы с вами такие мыслим. Похоже. Но вы удивитесь сегодня, я надеюсь, что вы удивитесь, что с возрастом на самом деле достаточно большое количество изменений случается. И помимо вышеупомянутых моментов, таких как межбровная морщина, любая другая морщина, ее локация совершенно не имеет значения, да? действительно существует и пигментация, и нависшая бровь, да, тоже смещение, согласно, опущение века, это туда же примерно. Но я думаю, что сегодня будут какие-то моменты которые вас удивят потому что часто мы смотрим на лицо человека и не всегда мы можем понимать на сто процентов что же действительно выдает его возраст да то есть смотря на человека ты вроде примерно понимаешь сколько ему лет но вроде бы и морщин то у нее нет вроде бы и супругостью все в порядке но при этом возраст достаточно неплохо считывается до да? плюс минус пара лет читаемо и вот сегодня как раз это я хочу тезисно обозначить тема такая достаточно Zostać как вы понимаете, глубокая, широкая, потому что здесь можно на каждом каком-то аспекте останавливаться длительное время, но мы с вами сегодня тезисно пробежимся, я надеюсь, что вот эти тезисные моменты, такие векторные, они для вас будут тоже полезны, потому что это все про то, что, к сожалению, наверное, для кого-то это будет откровение сегодня, что не существует того самого универсального крема от морщин, в поисках которого многие из нас находятся. Да, поэтому эфир, я надеюсь, что если все пойдет так, как должно пойти, он будет в записи. М -м да. А, вот, поэтому давайте начнем. Я сегодня попробовала подготовить формат презентации. Не знаю, как у меня это получилось. Я сейчас попробую ее сюда подгрузить. Две минуты. Если у меня получится, то будет прекрасно. Так, так. Огонь. Я не знаю, насколько она читаема, друзья. Но если такие вам что-то удается здесь разобрать, это прекрасно. Я в любом случае буду все комментировать. И если у вас по ходу возникают какие-то вопросы, вы их кидаете в чат, но я буду, наверное, останавливаться на них уже ближе к концу, чтобы не сбиваться. Кто только что присоединился, я рада приветствовать. Напомню, что мы сегодня с вами говорим про коррекцию возрастных изменений. Здесь такая достаточно тезисная информация для того, чтобы, возможно, кому-то было проще визуально ориентироваться, но я все буду комментировать. Итак, первое, о чем я хочу начать говорить, возможно, для кого это кажется странным. но мы поговорим с вами про изменения касаемо черепа и вообще костной ткани. Это для меня в какое-то время было неким инсайтом. Потому что, когда мы говорим про, опять-таки, например, появление морщин или ранних, например, морщин, что очень многих беспокоит, безусловно, когда в 30 лет у тебя появляется носогубная складка или когда у тебя, опять-таки, в те же самые 30 лет друг формируется межпробная морщина. Откровением для меня явилось то, что с причиной всего этого может быть когда-то, даже в детстве, например, деформированная костная ткань, а именно череп. То есть, условно, если по каким-то причинам, возможно, родовая, травма, возможно, последствия какая-то травма, у вас изменилась форма черепа, то, безусловно, сама мышечная ткань да и впоследствии, соответственно, кожа, она уже не будет настолько плотно прилегать, насколько она должна к этой самой костной ткани. И вот в тех местах, где прилегание становится неплотное, у нас с вами закладывается морщина. Поэтому что важно? Важно вместе с хорошим эндокринологом после 30 лет обозначить для себя хорошего остеопата, человека, который будет заниматься вашей костной тканью. Это такое ТЗ для многих из нас, да, потому что мы все в поисках косметолога постоянно находимся, но вот такие вот около специалисты, на мой взгляд, играют не меньшую, а иногда даже большую роль, потому что именно они способны неким образом подкорректировать, скажем так, работы не со следствием, а с причиной, да, что является непосредственно причиной того самого раннего залома. Второй момент, который тоже очень важен, это консультация о хорошего стоматолога. ¡Suscríbete Ортодонты вообще, на самом деле, сейчас хороший на вес золота. Почему? Потому что если вам 20, если вам 30, и у вас уже достаточно а, серьезно сформированный, например, носогубный залом, причиной этого носогубного залома может быть как раз неправильный прикус. А, соответственно, первое, что вам нужно сделать, это познакомиться с хорошим а, стоматологом, который а, будет с, эти, с этим работать. Да? И опять-таки, здесь мы с вами работаем не со следствием, а именно с корнем проблемы. Лично я предпочитаю работать именно так, Потому что, когда мы говорим про превенцию или про работу с корнем, то здесь, как правило, эффективность стремится к 100%, нежели если мы идем и просто, например, подкалываем какой-то филер, что сделать гораздо проще. Ну, опять-таки, проще в каком ключе? Если мы идем к хорошему косметологу, возможно, это и проще, но бывает такое, что у тех же филеров бывает обратная связь, обратная сторона. Про обратную сторону почему-то никто не говорит, редко они говорят, но в целом могу сказать, что что последствия бывают разные, поэтому на мой взгляд имеет смысл в первую очередь посмотреть на корень, а корень заключается как раз в неправильном прикусе. Что еще происходит? Происходит изменение в целом долей нашего лица, то есть увеличивается средняя доля, уменьшается нижняя треть, и с этим опять-таки связаны разного рода изменения. В частности, например, увеличивается нос. Многие отмечают, что там 35-45 плюс у всех по-разному, нос становится шире, нос становится больше. С этим тоже можно работать, это все достаточно логично, работать с этим можно мануальными методиками, о них мы с вами поговорим дальше. И как раз смещение этих самых жировых пакетов, о которых вначале кто-то написал уже, да, что э, появляется, например, на нависшее века. Это все достаточно логично обусловлено, на картинке достаточно явно здесь это все показано, то есть те самые жировые пакеты, которые смещаясь, они вызывают некую деформацию. Чем это чревато? В первую очередь, конечно, меняется размер глаза. Помимо того, что это связано с изменением костной ткани, это также связано с тем, что вот этот жировой пакет, он начинает свисать условно. И та самая носогубная складка, от которой очень многие ищут какой-то крем, она часто вызвана именно смещением того самого жирового пакета. Да? То есть, что происходит в месте, где формируется носогубная складка, жировой пакет, он начинает провисать, формируется этот самый носогубный залом, и, к сожалению, какой бы вы крем сюда не наносили, даже если он стоит каких-то совершенно невероятных денег, он не сделает ничего от слова совсем. Всем, потому что причина которая стала до да, причиной вот это формирование той самой носогубного залома того самого заключается совсем не в том что у вас например неправильно сформированный уход это важно понимать это я к чему к тому что если вдруг какой-то желаемый крем не вызывает у вас например того самого результата до да, которым вы мечтали возможно вы просто работаете немножко не стоит причиной второе что происходит это потеря эластичности в контексте потери эластичности я буду уже более предметно с вами говорить потому что здесь есть такие достаточно простые делай раз делай два а именно часто например допустим 30 лет девушка отмечает что у нее вдруг потерялась потерялся тот самый тонус который был свойственен коже, и кожа становится тактильно менее пружинистая по ощущениям она становится более тонкая и хочется добиться вот этого визуального и тактильного разглаживания мелких морщинок что может быть здесь полезно. В первую очередь качественное увлажнение. Я думаю, что многие из вас, покупая крем с гиалуроновой кислотой, часто замечали, что просто гиалуроновая кислота, она способна условно разгладить те самые визуальные, намечающиеся мелкие морщины. Почему это происходит? Гиалуроновая кислота работает по принципу губки, то есть она притягивает воду и за счет того, что набухает вот этот верхний слой, визуально кожа расправляется, она становится более гладкой, она становится более, опять-таки, упругая, и визуально какие-то мелкие морщинки начинают разглаживаться. Что хочется отметить, гиалуроновая кислота работает, конечно, в достаточно узких, так, узком таком спектре условий, то есть должно соблюдаться энное количество факторов, да, учитываться, чтобы средство с гиалуроновой кислотой сработало. В первую очередь это достаточно хорошо увлажненное пространство, где вы наносите тот самый крем с гиалуроновой кислотой, да? желательно наносить подобные средства в хорошо увлажненном помещении какая-то ванная комната например и так далее использовать гиалуроновую кислоту курсом желательно и если эти условия вы соблюдаете то поверьте вот то самое визуальное разглаживание мелкой морщинистой сетки у вас обязательно произойдет помимо гиалуроновой кислоты хорошо бы в составе средств найти белки белки разноплановые они бывают в составе обозначаются как коллаген эластин пептиды это все то что создает во-первых, на поверхности очень хороший такой увлажненный слой, то есть вы чувствуете, что ваша кожа напилась воды. И второе, что вы ощущаете, это тактильная упругость. То есть делая вот так по коже, у вас есть ощущение, что она пружинит. И, собственно, это неспроста. Конечно, это временное явление, то есть я не могу сказать о том, что вы, нанося крем с коллагеном, получите какие-то там, не знаю, сверх действие какое-то спустя там не знаю два месяца не дай бог там коллаген куда-то проникнет естественно он никуда не проникает по причине того что он достаточно крупный то есть его молекула крупная он остается на поверхности нашей кожи но при этом это совершенно точно не уменьшает его прекрасных свойств а а именно вот то самое качественное увлажнение о котором мы говорим а если мы говорим с вами предметно то Сейчас 2 секунды То здесь можно рассмотреть две серии Первая из этих серий Если мы говорим в контексте того Что пойти, купить и намазать То здесь две линейки Это гиалуроновая серия Ультра Hyaluronic Line и DNA Они отличаются в первую очередь Активными компонентами В гиалуроновой серии, как вы понимаете Гиалуроновая кислота То есть та самая, которая работает по принципу губки Которая подсобирает влагу В рамках вашего эпидермиса И очень качественно корректирует кожа увлажняет. Прекрасно, если в составе средства существует несколько формаций гиалуроновой кислоты. А именно низкомолекулярные, высокомолекулярные, это способствует увлажнению послойно, да, то есть одна увлажняет на одном уровне, вторая на втором и так далее. И это дает вам некий пролонгированный результат, то есть с тем, что вы снимаете с лица этот крем, у вас не уходит вот то самое ощущение, что кожа достаточно увлажнена. Это важно. Вторая серия работает немножко по другому принципу, здесь как раз активно работают белки, да, разнопланы опять-таки, например, тот самый экстракт а, черной икры, который с, а, числится в составе серии DNA, он работает именно за счет того, что а, как любой другой белок, он создает вот то самое ощущение более упругой тактильно кожи. И опять-таки пептиды, которые очень хорошо работают как в моменте, так и имеют накопительное действие. И именно пептиды это одни из а, тех самых а, компонентов, которые могут работать на перспективу. То есть, вы при а, Определенной кратности, до да, 2-3 месячной, можете надеяться на то, что при снятии продукта с лица, вот тот самый эффект хороший увлажненной, такой наевшейся кожи у вас никуда не уйдет. А, потому что часто грешат средства а антивозрастные, вот тем, тем, что они создают просто иллюзию увлажнения, да, а при снятии продукта с кожи этот эффект пропадает. А, здравствуйте, да, кто присоединяется. Следующее, о чем хочется сказать, это э, о восстановлении волокон коллагена и эластина, которые, собственно, и являются э, теми самыми пружинами, пружинами которые создают э, наше вот это вот ощущение упругой плотной кожи. Да? То есть, если мы сравниваем э, строение кожи, будем представлять по принципу матраса, то между верхнем и нижнем слоем находится пружина это и есть коллагенный эластин и а, вследствие разрушения которых снижается эластичность и соответственно чтобы ее повысить нам необходимо восстановить вот эту вот пружинистую способность что способствует тому чтобы эта пружина заработала вновь и чтобы а, те самые волокна и эластина они вновь стали такими же а, как и были условно в неком молодом возрасте а, в первую очередь хочу здесь отметить отшелушивающие компоненты, а именно кислоты. Кислоты, которые содержатся в разных средствах, на самом деле можно использовать смываемые, несмываемые, в любом случае кислоты, это как раз те компоненты, которые способствуют более быстрому обновлению, раз, и ускоряют работу фибропластов, а это, в свою очередь, имеет прямое воздействие как раз на то, насколько упругой остается или становится наша с вами кожа. Увлажнение должно быть Умеренным, то есть без фанатизма, потому что с возрастом в коже становится более тонкая, да, и соответственно при достаточно частом активном использовании отшелушивающих средств она может истончаться еще больше, это может уйти в какой-то момент в минус, поэтому важно понимать, что отшелушивание должно быть умеренным, а именно условно до 2-3 раз в неделю, если мы берем такое среднее арифметическое. Кислоты хорошо сочетать с механическим отшелушиванием, например, в в составе средства АХА Клинсер есть и механическое и кислотное отслушивание. и такие продукты а, можно отнести к категории анти Вот когда мы говорим, а это средство анти-эйдж, да, часто такой вопрос, я думаю, что и вы задавали, возможно, слышали просто, да, что сдается вот такая формулировка, а можно ли это средство отнести к анти И вот когда мне задают такой вопрос, хочется, чтобы понимание было здесь четким, почему же это средство называется или относится в категорию анти а потому что в данном случае оно работает как раз на восстановление волокон а, того самого коллагена и эластина. И здесь еще одно средство, которое я забыла упомянуть, в контексте наличия белков, а именно линейка с жемчугом, она содержит уже аминокислоты. Аминокислоты это тоже разновидность белковая, которая хорошо очень кожу увлажняет. Здесь помимо увлажняющей способности у средства есть еще хорошее восстанавливающее свойство, а также выравнивающее, слегка выравнивающее, корректирующее тон кожи. Думаю, что не секрет, что с возрастом, безусловно, случается то, что тон кожи становится менее однородным, становится более тусклой кожи и, соответственно, подобные средства, которые слегка, возможно, даже нивелируя вот то самое, э, э, тот самый <coughs> слегка неровный тон, они будут два в одном работы, очень благоприятно подходить как для дневного, так и для вечернего ухода. В составе линейки есть более легкая версия, более такая тяжелая, насыщенная, которая, возможно, подойдет для зимнего периода времени. Хочется здесь отметить, что помимо, конечно, использования вот такого топического, так называемого средства, я вернусь на свой слайд, здесь отмечены два момента, которые, про которым я быстро пробегусь, это скорее для тех, кто углубленно уже изучает этот вопрос, первое, это необходимо устранить дефициты, девушки, девушки, дорогие мои, девочки, которые вдруг в 30 лет обнаруживают, что у них не по возрасту случилась морщина в любом месте, неважно, где находится обязательно проверьте все ли у вас хорошо с вашим балансом микро и макроэлементов это общий анализ крови обязательно мы смотрим и мы обязательно смотрим дефицит повторюсь микро и макроэлементов потому что часто это может быть связано как раз с дефицитом провисанием вашим по каким-то витаминам витамины группы b ферритин железа и обязательно медь цинк это то что must have для того чтобы понять действительно или изменение является ранним, или оно, собственно, по возрасту, возможно, также гормонально обусловлено. И есть еще очень интересный момент, про который я советую вам почитать, потому что эта тема такая, набирающая популярность и обороты, это некий генетический тест, который делается именно в рамках бьюти. То есть, случаются такие моменты, которые в конкретно вашем контексте будут обусловлены вашей генетической поломкой, условно. То есть, на уровне генном у нас происходит какая-то трансформация, и из-за того, что случается та самая поломка, например, ваша кожа э не знаю, к примеру, шелушиться, разные могут быть изменения на самом деле, или условно, опять-таки, она там в 18 лет она уже не такая упругая, как у ваших сверстниц. Это может быть связано с тем, что изначально у вас другие исходные данные. Но хорошая новость заключается в том, что с генетикой на сегодняшний момент очень просто работать. В первую очередь, самый такой простой, главный бесплатный ключ к тому, чтобы работать с генетикой, это коррекция вашего образа жизни, питания в частности. То есть генетика – это не те исходные данные, с которыми мы умрем, да, мы с этим родились, но мы можем в процессе корректировать все это дело. Поэтому главное здесь желание а, и комплексная работа. Едем дальше. А, а дальше мы с вами говорим про появление морщин. И вот здесь тоже очень важный момент, который связан с тем, что... У некоторых неправильное понимание того, как вообще морщина формируется. Друзья, морщина формируется на нескольких слоях, послойно это называется, и иногда достаточно устранить причину, которая находится в слое, допустим, эпидермиса, да, там верхний слой, самый простой, с ним проще всего работать, как я уже сказала ранее. Мы что с вами делаем? Мы берем хорошо увлажняющий крем, наносим его регулярно, периодически кожу отшелушиваем, отшелушиваем и получаем работу с верхним слоем. Часто на этом этапе отпадает достаточно большое количество людей, которые жаловались на то, что у них морщины появились. Да? То есть им достаточно просто сбалансированно кожу увлажнять и периодически отшелушивать, и эта проблема у них уйдет. Остается вторая группа людей, которая, к сожалению, не решила свои проблемы при помощи первого метода. И здесь следует работать уже с подкожной жировой клетчаткой. Что это такое? Это, как раз тот самый второй слой. Если мы углубляемся дальше, уходим в сторону дермы. Подкожная жировая клетчатка она тоже поддается воздействию. Каким образом мы можем на нее воздействовать? Самое простое – это мануальное воздействие при помощи массажа. Массаж – это вообще, на самом деле, великая вещь. Если у вас есть возможность делать массаж самостоятельно или при помощи специалиста, я вам настоятельно рекомендую попробовать, потому что это дает очень заметные изменения, особенно если вы достаточно регулярно в виде курса проделываете любые, на самом деле, массажные техники, испытываете на себе. А помимо того, что есть массаж, массажной техники у нас с вами еще есть тайпирование про которое тоже я рекомендую вам почитать а тайпирование вообще интересная штука потому что плюс массаж Тут действительно можно затянуть все, что хочется за уши. Это проверено на многих. То есть сначала вы воздействуете мануально на, допустим, не знаю, носогубную складку, то же самое. Потом, когда вы все это затянули, вы фиксируете эту историю тейпами по определенной схеме, их накладывая. Здесь тоже важно подходить с умом ко всему этому делу, чтобы, ну, как минимум специалист это делал, да. И если использовать эти техники на протяжении определенного курса, как минимум 10-14 процедур, очень хорошие результаты случаются с самыми сложно прорабатываемыми зонами, а именно межбровная морщина, носогубная морщина, с которыми сложно работать, и вот те самые брыли, друзья, про которые тоже многие написали, когда я задала вопрос, брыли, сложно прорабатываемая зона, прорабатываемая моя зона, тот самый угол молодости, который часто выдает возраст а он неплохо корректируется тейпами поэтому изучите этот вопрос если вдруг это ваша больная тема ну и конечно третий слой это дерма с дермой работать сложнее всего дермальные морщины как правило максимально глубокие то есть если вы попробовали увлажниться попробовали отшелушиться попробовали и массаж и тейпы и по-прежнему что-то идет не так возможно, у вас морщина, которая сформирована глубже, на дермальном уровне, а значит, вам нужно воздействовать либо ретинолом, либо какими-то аппаратными методиками. Про аппаратные методики я сейчас не буду говорить, потому что это немножко вне зоны моего влияния, я не хотела бы туда заходить. А вот по поводу ретинола хочется отметить, что ретинол в домашнем применении допустим, его можно использовать, но тут важно подходить с умом. Вам важно сейчас понимать, что такой компонент есть. Опять-таки, если эта тема будет для кого-то из вас интересна, мы про это поговорим отдельно, потому что здесь есть большое количество нюансов. Ретинол-компонент сложный, но это один из компонентов, который немногие хочу отметить, который работает непосредственно с клеточным ядром и может давать вам накопительный эффект. Это важно, потому что смывая вы результат не смываете да, водой. А далее, что еще сопровождает а, какие-то возрастные изменения что конкретно да, на коже может случиться если мы говорим про возраст условно 35 плюс как отправная точка и далее безусловно кожа становится более сухой сухость это такое понятие для многих растяжимое потому что некоторые путают это с обезвоженностью но я хочу отметить здесь именно сухость которая связана с изменением состава защитного барьера нашей кожи то есть это такие некие физиологические изменения которые происходят не потому что вы что-то делаете не так а потому что просто есть ну скажем так так физиологичный какой-то процесс поэтому единственное что мы сможем с вами сделать это использовать правильные какие-то топические средства то есть использовать правильный крем условно да если сильно упростить для того чтобы бороться с той самой сухостью первое на что здесь можно делать акцент это на то что мы поднимаем с вами кожный иммунитет и добавляем в состав Наших уходовых продуктов компоненты, которые называются а церамида это составляющие нашего защитного липидного слоя. Да? Это как раз тот самый слой, который является некой защитной оболочкой и препятствует тому, чтобы испарялась влага, тому, чтобы в кожу заходили какие-то неблагоприятные факторы. Да? Тяжелые металлы, пыль, грязь и все прочее. Что, конечно, является одной из причин появления высыпания на лице. Опять-таки, какого-то неровного тона и так далее, и так далее. То есть целостная защитного барьера это один из самых важных вообще моментов, над которым, над которым работает сейчас отдельная такая группа косметологов. Называется этот пласт корнеотерапия. И это действительно сейчас то, что стоит во главе угла создания большого количества косметических средств. Потому что в какой-то момент люди поняли, что тот самый условно мертвый слой, он действительно играет очень важную роль. А именно защитную в первую очередь, функцию выполняет. В данном случае, если мы говорим про конкретный пример продукта, то я хочу вам привести в пример средство Colostrum, которое не является кремом, а является тритментом. Разница между кремом и тритментом заключается в том, что крем это более такое ежедневное, универсальное, спокойное, если хотите, средство, а вот тритмент это уже что-то более неспокойное, в хорошем смысле слова, то есть это более концентрированная история, это более такая насыщенная, самодостаточная, самостоятельная вещь, которая работает в том числе и в накопительном действии, может оказать какой-то результат на вашу кожу. В данном случае мы говорим про поднятие иммунитета, потому что молозиво, которое является основой этого средства, оно работает непосредственно с клеточным иммунитетом. А это, как вы знаете, я думаю, что и из кишечного иммунитета, да? И в целом молозива это прекрасный компонент в том числе для орального применения но в данном случае в составе крема повышаются защитные функции нашей кожи и также как с примером да вот этого защитного липидного барьера повышая нашу защитную функцию мы безусловно работаем со следствием а именно устраняем ту самую сухость до да, которая может быть связана с возрастом а может и не быть поэтому в данном случае средство не только для тех подойдет у кого условно где-то там наметились морщины или если ему там, по паспорту не знаю 45 плюс и так далее а, поэтому а, церамиды работа с иммунитетом и сейчас еще есть такие а, очень популярные а, средства стали выходить на рынок ламеллярные эмульсии это достаточно опять-таки большой сейчас блок продуктов я обозначаю они есть в разных формах эти ламеллярные эмульсии в виде сывороток в виде кремов тоже если вдруг с сухостью вы знакомы не понаслышке просто не знаю сделайте ресерч на этот счет и почитайте про то что такое ламеллярные мульси. это действительно очень перспективный такой блок опять-таки напомню что сухость ваша может быть связана не с возрастом а с тем что у вас изначально где-то что-то сломано словно да то есть вот ваша генетика поэтому иногда вот такие генетические тесты они оправданы если вы перепробовали все все кремы на свете я про перепробовала, говорит она, и ничего не работает, ничего не увлажняет, по-прежнему, а, там, не знаю, кожа хлопьями отваливается, везде там сухость и так далее. Это может быть связано с тем, что у вас просто есть а, вот такая вот ваша особенность. Едем дальше. А дальше а, просто тема, а, одна из самых животрепещущих, это пигментация. Про пигментацию можно говорить долго, много и на самом деле очень интересно, потому что процесс формирования тоже очень сложный, друзья, с пигментацией работать, мне кажется, что сложнее всего, потому что это действительно процесс, когда что-то где-то ломается и не всегда достаточно просто кожу отшелушить. Иногда тебе требуется достаточно комплексно подходить и воздействовать на эту проблему, вот. но это опять-таки тема отдельного эфира. Что хочется от конечно с гормональными какой-то с гормональной перестройкой с гормональными изменениями которые часто связаны с возрастом, безусловно, тон вашей кожи может становиться менее однородным. Да? Если была пигментация, может ухудшиться, если не было, может появиться. Особенно это актуально для тех, кто до настоящего момента совершенно точно не знал, что такое культура использования солнцезащитного крема. Ну, то есть, если вы до сегодняшнего момента дня лежали, загорали звездой на крыше, и у вас не было вообще понимания, что нужно использовать SPF-крем или что его нужно, например, обновлять, то, скорее всего, во в, в каком-то определенном энном возрасте, да, когда уже будет а, там плюс сколько-то лет, а, она вас настигнет, потому что это процесс, опять-таки когда кое-какой механизм ломается. Что можно делать? Можно просто с сегодняшнего момента подключить в свою рутину домашнего ухода солнцезащитные средства. Причем солнцезащитные кремы нужны всем. Всем, кто живет вне зависимости да, от того, где вы проживаете, кто живет и в солнечном каком-то регионе, в Сочи и так далее, и всем тем, кто проживает в Москве. Особенно я хочу отметить, что в зимний период времени солнцезащитным кремом также важно пользоваться, потому что как раз те, те самые лучи которые внимание проходят до дермы а как мы с вами поняли работать с дермальным слоем достаточно сложно то есть на него воздействовать можно но ну, условно двумя какими-то инструментами то есть третьего там не дано если мы э, не наносим солнцезащитный крем в летнее время то что про в зимнее время что происходит лучи которые способны проникнуть до дермального слоя они повреждают дерму и у вас начинает формироваться та самая глубокая морщина с которой мы э, да как нам уже известно очень сложно можем впоследствии работать. Поэтому гораздо проще, превентивно здесь нам с вами выстрелить и наносить солнцезащитный крем регулярно, в том числе в зимние месяцы. Кстати, не забывайте о том, что пигментация это дело не только касающаяся кожи лица, но также актуально для тех, кто часто за рулем. Вот в такой позе ездит, сюда попадают лучи, которые проходят через защитный Защитное стекло автомобильное, но при этом не защищают нас от того самого фотостарения. И пигментация на руках, которая с возрастом чаще всего проявляется, это тоже злободневная такая проблема, поэтому наносить защитный крем в том числе на поверхность рук, также необходимо. А, каким образом мы можем еще воздействовать на пигментацию? Конечно же, отшелушиванием. Да? И вот те самые отшелушивающие средства, о которых я вам уже сказала, тот же самый, например, аха клинсер который содержит в составе и кислоты, это верхний а, правый угол, а, и кислоты, и механические а, специальные гранулы отшелушивающие, которые позволяют снимать верхний слой. А, логично, что снимая верхний слой, вы а, производите некое обновление. То есть визуально тон вашей кожи становится более однородным. Сюда же я хочу, например, добавить и добавлю... Витамин С. Витамин С в данном слайде это нижняя картинка beauty, uh, Morning Beauty, да, которая, morning miracle, sorry, сыворотка, которая содержит витамин С в составе. И витамин С это прекрасный, кстати говоря, отшелушивающий, в том числе отшелушивающий компонент. Но помимо того, что это отшелушивающий компонент, он еще и работает как антиоксидант. Антиоксиданты в контексте работы с пигментацией, это тоже, наверное, номер второй, а может быть, даже и первый по значимости Антиоксиданты обязательно нужны в летнем уходе, если мы хотим работать на превенцию, да, то есть предупредить появление каких-то возрастных изменений. И, конечно же, если они у нас уже имеются, безусловно, витамин С – это один из компонентов таких маст, которые нужно поставить в красный угол и никогда про него не забывать, потому что он по своей силе потенциальной и действительной, он действительно очень хорошо работает на защиту нашей клетки, защищая ДНК. Да, то есть это достаточно глубокое такое воздействие. Не уходя сейчас в теорию, не забивая вам голову, просто хочу э, подчеркнуть важность этого компонента и сказать о том, что витамин С в утреннем, особе, не в утреннем особенно, а в утреннем точке уходе, потому что некоторые боятся его использовать с утра. На самом деле э, он оправдан, на мой взгляд, э, именно в утреннем уходе, в вечернем ему особо делать нечего. С утра э, он весь свой потенциал раскрывает. Компоненты, которые способны снизить активность фермента, который отвечает за пигментацию. Это, если простым языком все это обозначить, фермент называется тирозиназа. Возможно, где-то вы слышали. Я не хочу бросаться сложными сейчас терминами, чтобы это было понятно для всех, кто здесь присутствует, вне зависимости от уровня вашей подготовки. Одним словом, есть определенный фермент, который отвечает за выработку пигмента. И вот этот самый фермент, когда он начинает работать сверхактивно, у нас с вами возникает та самая пигментация, которая заметна глазу. Для того, чтобы, соответственно, его немножко тормознуть, его активность, у нас есть ряд компонентов, которые которые достаточно часто, на мой взгляд, встречаются в уходовых средствах, а именно гликолевая кислота, арбутин, разного рода экстракты, да, та же самая, например, солодка, которая часто встречаются в отбеливающих средствах, какие-то растительные компоненты и экстракты. В данном случае, например, в составе порслейн-крема есть энное количество экстрактов, которые заключены в рабочие схемы в составе таких торговых марок, комплексов. Да? То есть это не один компонент, То, что мы с вами знаем, что не всегда один компонент эффективен. Чаще всего они эффективны в какой-то связке. Вот когда один, два, три, пять компонентов вместе соединены, Ванилия, а... Опробовали эффективность каждого, но вместе они начинают выстреливать и работать максимально эффективно. В составе порс и крема есть несколько подобных торговых марок, которые работают на выравнивание тона и на, отвечают за то, что они тормозят этот самый фермент, да, который разогнался. Они его тормознули, а значит пигментация будет менее очевидна. То есть это некое накопительное действие, не работа в моменте, отшелушал и все, а это работа на перспективу. Поэтому такое средство опять-таки при регуляции использование при воздействии на соседние какие-то моменты о которых мы говорим да при постоянном использовании защиты но в данном случае например защита уже включена что тоже кстати очень удобно потому что вам не нужно выстраивать батарею из банок вам можно взять одно средство и соответственно использовать его и как увлажнение и как некое отбеливание, условно, да, то есть выравнивание тона. И плюс здесь еще и защита от солнца, что есть три в одном. А, далее, есть компоненты, которые отвечают за перенос пигмента. То есть они, по сути, тоже относятся в категории отбеливающих, они просто немножко по-другому воздействуют. Сюда относится неоциномид и сюда относится ретинол. А, ретинол, повторюсь, в домашнем а, уходе достаточно сложный компонент, здесь должна быть а, такая натренированная рука у вас, а вот неацинамид очень часто встречается в разных средствах, он может быть побочным компонентом, ну то есть условно он здесь не главный, процент его не обозначен, но при этом он у вас есть в составе средства и вы знаете, что он тоже медленно, но верно будет работать на вот это вот самое выравнивание пигмента. Опять-таки, здесь требуется некий курс, то есть минимум 2-3 месяца для того, чтобы вы увидели какой-то результат. Не стоит ждать от средства от пигментации результаты через месяц, через два, иногда даже через три, потому что пигментация может быть следствием каких-то ваших внутренних дисбалансов, а именно, возможно, дефициты. Дефициты группы витамина В, а именно В9, В12, ферритина. И э, общий анализ крови – это те, компон... те э, э, анализы, которые я рекомендую всегда сдавать, если проблема пигментации вам не понаслышке знакома. А, и последнее, о чем хочется сказать сегодня, но э, последнее, к сожалению, не по значимости, потому что я с этим сталкиваюсь на э, консультациях достаточно активно и часто – это отечность. Вот отечность, ребята, она не всегда очевидна, и некоторые э, отмахиваются от этой проблемы. То есть говорят, что дайте крем от морщин, у меня э, нет. Отек У меня не застойной вот этой жидкости, у меня с лимфой все нормально. Мне надо крем а, от морщины. На самом деле, отеки, вот здесь фотография, к сожалению, закрывается мной. Но если просто вы, а, не знаю, загуглите, а, посмотрите, как выглядит отечное лицо там, до и после, не знаю, каких-то техник, вы поймете, о чем я говорю. Очень часто отек добавляет плюс 5, иногда даже 10 лет. Особенно, если мы говорим с вами про а, некие ранние возрастные. Да? То есть, часто девушка в 30 лет выглядит, ну, не знаю, на 38, к примеру. Да? или там не знаю она в 40, она выглядит на 50. Такое часто бывает. У нее вроде бы и кожа гладкая, вроде бы и морщин нет, вроде бы и супругостью все в порядке, но при этом что-то идет не так. И вот это что-то очень часто связано с застоем лимфы. Причем застой лимфы, я сейчас говорю не только про лицо, потому что мы не заканчиваем лицом, как правило. Если лимфа застойная, она может застояться у вас в икрах, например, если вы бегаете часто, да? то у вас в икрах, э, случается застой, да, вам нужно разбивать именно это место для того, чтобы лимфа начинала циркулировать по всему телу. Я понимаю, что это может быть для кого-то сложно, хотелось бы крем от морщин, но, к сожалению, ребята, не все так просто бывает, поэтому иногда для того, чтобы на лице что-то случилось, нужно проработать икры. Представляете, вот, такая вот а, а, такое вот откровение. И а, что мы здесь с вами можем делать? Мы можем воздействовать в целом на тело. да? Каким образом? Лимфодренажный массаж. Лимфодренажный массаж всего тела. Для того, чтобы ушел отек с лица. А, причем здесь может быть и, опять таки, воздействие ваше самостоятельное, то есть взяли дома э, щетку с жесткой щетиной, которая продается во всех магазинах, кактус, например, ну любая на самом деле щетина, и с утра встали и начали массаж э, сухой массаж этой щеткой, начиная снизу вверх. Это, опять-таки, недорогая, но при этом очень действенная процедура, которая позволяет вам разогнать лимфу и тем самым снять отек с вашего лица. Требуется, естественно, регулярное применение, то есть ежедневно, как минимум минут по 7-10 по возможности. И повторюсь, это делается на сухую кожу, то есть перед душем. Второе, что здесь важно, это, конечно, правильный массаж лимфодренажный желательно лица. Ваш, ваши руки в помощь, какие-то девайсы специальные, какие-то массажеры, их сейчас масса на самом деле на рынке, самый доступный, на мой взгляд, это гуаша, гуаша это скребок, то есть это такая плитка, которая сделана из разных камней, и вы в прямом смысле скрябаете свое лицо, это собственно так и переводится с китайского, если я не ошибаюсь, то есть убирая вот тот самый застой, который у вас есть. А, растирать тело или лицо, а, ради бога, этой щеткой не растирайте лицо, я вас умоляю, это, конечно же, для тела. Мы говорим сейчас про то, что мы воздействуем и на тело, и на лицо. Щетка из кактусового вот этого а, волокна, это, конечно же, исключительно для вашей попы, для ваших ног и так далее, да. Причем это может быть и руки, и спина, и все что угодно. То есть просто такое активное воздействие по телу. На лицо мы воздействуем специальными девайсами, то есть, повторюсь, это либо гуаша, либо это какой-то роллер, который будет разгонять. воздействие, кстати, на подкожно-жировую клетчатку. Потому что подкожно-жировая клетчатка, мы с вами помним, она тоже непосредственное влияние на морщины имеет. Поэтому любой массаж, когда вы производите некое оттопыривающее действие, потому что есть массажеры, два шарика, которые выводите ими вот так, между двумя шариками захватывается кожа, оттопыривается, и, соответственно, за счет этого происходит движение подкожно-жировой клетчатки. И это, безусловно, тем или иным образом влияет на те же самые морщины. Что мы еще можем здесь сделать? Подключить контрастный душ. Контрастный душ с утра прекрасный, во-первых, способ воздействия на уровень вашей энергии. Если вы с утра просыпаетесь такая вялая и совсем без жизненных сил, вам в помощь контрастный душ. Но плюс сюда еще и, конечно, лимфодренажные его свойства. Добавьте сюда, пожалуйста, прыжки. Это опять-таки просто, но при этом очень эффективно. Можно просто попружинить, то есть встать и сделать такие вибрации на носках, не отрывая носки от пола. Просто некие вибрации Буквально досчитав до, до 100, до 150, это очень хорошо лимфу разгонит, плюс вы добавите массаж, и будет у вас вуаля прекрасный результат, заметьте, ребята, на лице, что важно. То есть не обязательно использовать какие-то супер -кремы с лимфодренажным действием на лицо, чтобы убрать мешки под глазами, например. Вот такой, если вы проделаете в течение месяца, как минимум, регулярно, ежедневно, поверьте, вы забудете о том, что у вас когда-то были мешки под глазами. Я понимаю, что крем нанести проще, но это работа на перспективу. Да? И, конечно, здесь еще коррекция питания. Я, как человек, который работает комплексно, не могу не сказать об этом. Мне всегда хочется добавить что-то, что не связано с косметикой, потому что к сожалению, не все проблемы мы можем решить с вами при помощи крема. Коррекция питания, в первую очередь, я говорю сейчас про сладкое и про молочные продукты а сладкое есть такое понятие называется сахарное лицо а, загуглите ради интереса может быть не ради интереса а для того чтобы немножко себя мотивировать потому что я уверена что после этой картинки очень многих из вас пропадет желание съесть очередной кусок торта и запить это стаканом молока я условно говорю конечно но все мы понимаем что а, сладкое это прямой путь Прямой путь к тому, что у вас появляются раз отеки, два какие-то высыпания и три ранние морщины. Удивитесь, да? Это все связано с процессами, которые называются гликационными. Но это опять-таки отдельная тема, но поверьте просто на слово мне, либо не на слово изучите этот вопрос. Сладкое, прямое имеет взаимоотношения с тем, какое количество ранних, я говорю сейчас про ранние возрастные изменения, появляются у вас на лице. Все-таки скотч. А, это вы про что? Про какой скотч? <с> про скотч. Мне известен лишь один скотч, который а, называется тейп. А, он похож а, действительно на скотч. Если вы про какой-то другой, уточните. Вот, а... И молоко, молочные продукты. Это как раз та группа продуктов, которые действительно провоцируют отечность. Причем, знаете, недостаточно отказаться от молока на, ну не знаю, на неделю, на две недели. То есть, если ваша проблема примерно как на картинке выглядит, как минимум на несколько, ну извините, но месяцев нам с вами придется отказываться от молочных продуктов. Я, конечно же, не говорю о том, что если вы добавляете ложку молока в свой утренний кофе, это, безусловно, не есть проблема. Но если вы пьете молоко литрами и все это дело сверху шлифуете какими-то сырничками, а потом еще сверху творожком и сырочками, то это, конечно, будет сказываться на лице. И здесь уже не говорится про переносимость, непереносимость молочных продуктов. Это, безусловно, история, которая касается всех, вне зависимости от того, что там у нас с вами изначально было по генетике. Друзья, я думаю, что я закончила на сегодня. Если у вас остались какие-то вопросы по конкретным средствам, по тому, что мы сегодня с вами обсудили, я готова на это ответить. Я постаралась тезисно быстро пробежаться. Конечно, повторюсь, в каждую тему мы можем с вами углубляться очень-очень глубоко и уходить надолго, но хотелось бы от вас обратную связь о чем конкретном, мы с вами будем разговаривать в следующий раз, а возможно, сейчас я могу тоже что-то еще дополнительно прокомментировать. А, про скотч, который не даст съесть сладкое. Вы знаете, к сожалению, скотч не всегда эффективен. Вот как-то так бывает, что не всегда просто закрыть рот бывает достаточно. Иногда это исключительно про нашу с вами мотивацию. Так. Хочу убрать слайд. И если есть вопросы, на них ответить. Все понятно. Я люблю, когда все понятно. Спасибо. Хорошо отбеливает. Был сегодня у нас в подборке с вами как минимум один продукт. Это порслейн крем. Я про него рассказала. Он воздействует по-разному. То есть я имею в виду его воздействие, но на разные механизмы влияет, вот так вот, да, если проще. И, соответственно, здесь можно говорить опять-таки про некий накопительный эффект, потому что когда средство лишь отшелушивает или лишь тормозит, например, ту самую тирозиназу, эффективность его, конечно, чуть ниже. Но если мы говорим про вот это вот комплексное воздействие, то порселень лично я отмечаю. Вреден ли мед? вы знаете смотря в каком количестве вы его употребляете то есть если вы с утра берете например стакан воды и вот это вот кто-то где-то сказал опять-таки что мед полезен с утра натощак выпить его вот эта ложка меда то это конечно не самая полезная история будем откровенными но плюс если вы заменяете полностью например сахар медом то вы должны понимать что количество здесь тоже имеет очень большую роль то есть не нужно есть мед ложками банками и так далее а, а так в целом в таких небольших количествах это не вред все есть яд и лекарства вы все знаете поэтому без фанатизма ничего против не имею но опять-таки желательно все-таки не натощак Колострум крем для сухой кожи нет вы не поняли я говорила сегодня про восстановление иммунитета а, про сухость кожи, точнее, и про а, причину, одну из причин сухости кожи, которая связана с тем, что нарушается кожный иммунитет и а, нарушается липидный защитный барьер кожи. То есть, это немножко да, спутано здесь понятие причины и следствия. В целом, колострум сам по себе, его основа и его действия на практике, они не для сухой кожи только. А, он будет способствовать тому, что за счет восстановления целостности защитного барьера вот эта некая сухость у вас будет уходить, но это лишь потому происходит, что вы как бы вот эту пленку защитную, вы ее восстанавливаете, ее целостность, и у вас вода, которая, по идее, могла бы испаряться, она ну, не испаряется, да, поэтому... А то есть мы работаем опять-таки с причиной, а не со следствием. Но в целом, с точки зрения практики и теории, это средство достаточно универсальное. То есть единственное, что очень жирной коже он не подойдет, потому что он будет очень интенсивно увлажнять. А вот всем остальным нормальная комбинированная склонная к сухости и так далее. Это все ваша история, совершенно точно. Единственное, что тут будет тоже в зависимости от того, с чем вы сочетаете, будет его применение либо с утра, либо вечером. Да, я эфир сохраню. Я надеюсь, что Инстаграм э, не будет хулиганить сегодня, и у меня все получится. А если есть вопросы, друзья, я готова на них ответить. Если нет, то я желаю вам хорошего вечера. Прекрасно. Хорошего вечера всем, друзья, спасибо за ваше внимание, опять-таки, если вам интересны какие-то определенные темы, есть в ленте у Ламбре фотография моя, там можно оставлять все ваши вопросы, мы их возьмем на заметку и сделаем какой-то, возможно, отдельный прямой эфир по какой-то конкретной теме. Темя. Колострумом можно пользоваться на постоянной основе, это средство, которое в принципе не имеет каких-то ограничений с точки зрения времени использования. Если он вам подходит, пользуйтесь. Вообще это заблуждение большое, что средство надо менять, потому что кожа там привыкает к чему-то и так далее. Это то, что не имеет в принципе никакой границы с реальностью, и если средство подходит, если вы понимаете, зачем вы его используете, используйте его ради бога, сколько вам хочется и не думайте о том, да, что нужно его на что-то заменить. Крем Ламбре надо ли хранить в холодильнике перед применением на руку? Про какой-то вы конкретный говорите? Вообще, по идее, средства хранить в холодильнике не обязательно. Ни крем, ни сыворотки и так далее. Если там нет скоро портящихся компонентов. У Ламбре таких активов в составе средств нет. Плюс достаточно правильная упаковка. Да, которая препятствует попаданию кислорода внутрь Это плюс один И именно из-за того, что правильная упаковка Средство можно не хранить в холодильнике Разогревать на ладонях перед нанесением на лицо Это, в принципе, достаточно, мне кажется, что эффективная такая техника Потому что вы, тем самым, средство разогревая Способствуете более легкому его нанесению Но это не обязательно То есть на эффективность средства это, в принципе, не влияет Сделайте вы вот так нанесение несете на лицо, нанесете ли вы сразу его на лицо, это, наверное, больше кому как нравится. Для жирной кожи тоже отличный результат, кожа меньше жирнится. Я могу объяснить, почему так происходит. Это средство, которое работает, как я уже сказала ранее, с корнем проблемы. То есть оно не работает, нивелируя проблему. Да? То есть условно ты нанес не знаю, средство со спиртом, оно у тебя там абсорбировало кожное сало, кожный жир, и кожа меньше, условно, там, визуально, да, кажется жирной. А что происходит здесь? За счет того, что средство выравнивает иммунитет, мы с вами имеем на выходе более здоровую кожу. То есть за счет выравнивания иммунитета Условно, патогенная и хорошая флора бактерии, они приходят в некий баланс и делают нашу кожу, приводят ее к более такому стабильному, нормальному состоянию. Поэтому она может становиться менее жирной, если были прыщи, они могут проходить, условно, да, если у вас не было, допустим, сияния естественного, оно может появиться, если были морщины, они могут визуально разглаживаться. Но опять-таки за счет чего? За счет того, что вы выстраиваете нормальные процессы, которые, по идее, должны так происходить в вашей коже. Поэтому средство, не зря названо тритментом, это что-то более такое, более весовое с точки зрения не текстуры, а с точки зрения теории того, как она может переноситься на практику. Так. Ну что, на этот раз прощаемся? Или еще есть вопросы? Друзья, товарищи, все, благодарю вас. Спасибо большое еще раз за ваше внимание. Хорошего всем вечера. Пока.